Добрый день! Сегодня у нас в гостях Татьяна Кузьменко, она эко-тренер, и сегодня она будет нам рассказывать, как войти в самую последнюю фазу сортировки, компостирования, как сделать это частью своей жизни и как не пожалеть бесцельно прожитом вместе с компостом времени. Привет, Таня! привет Прежде что ты же сказала последняя фаза сортировки, а я называю это, наверное, даже одна из самых первых фаз сортировки, потому что ну, без разделения вот этих вот мокрых пищевых отходов, ну, не, не может быть у нас красивое сухое ведерко с отходами на полигон. Включай следующий слайд. Ну, в первую очередь, что я бы хотела сказать, ну, для начала, в первую очередь, нужно ответить себе вот честно-честно на вопрос, для чего вы хотите компостировать, потому что если не будет честного ответа на этот вопрос, то, наверное, в какой-то из этапов или моментов, да, вот этой вот задачи, которую вы перед собой поставили, вы просто, может быть, сдадитесь, то есть ну, у, у большинства людей такое тоже бывает, что нет четкого ответа, честного для себя, для чего вы это делаете. И потом э, начинаете искать какие-то оправдания для того, чтобы это уже не делать или не заниматься. Или сказать, что я пробовал, но у меня не получилось. Э, для меня, например, ответ на мой вопрос, да, вот для чего я хотела бы компостировать. Э, ну Вот на фотографии мой ребенок, который решил почему-то улечься в... Отходы, которые я собирала для сдачи на переработку для меня мотивация это мои дети. И самое ценное, что я могу оставить своим детям, это незагаженная планета, это знания, которые у меня есть, да, о том, как жить. И, естественно, хочется для них оставить чистую природу, чистые места, чтобы дети, когда приходили вместе со мной там, или уже со своими детьми на полянке, чтобы они не убирали уже мусор за кем-то, чтобы это было нормой, когда а, ты приходишь куда-то на место отдыха, и там чисто. И следующий слайд. Вот. Кстати, свежая фотография. Буквально 12 июля недавно вот горела свалка, вот последние новости. А, почему я и говорю, вот, что пищевые и а, остальные все отходы, это, наверное, даже первый путь а, к сортировке. То есть нужно разделять вот эти вот влажные пищевые наши отходы и все остальные, будем называть их бытовые отходы, а, которые уже неважно, люди будут, ну, важно, конечно, будут сортировать или не будут сортировать, но все равно должно быть какое-то разделение на пищевые и твердые бытовые отходы. А, почему это нужно делать? Ну вот, собственно, вот, свалки и горят по этой причине, а, когда мы все это смешиваем, и у нас туда отправляются, ну люди очень часто, да, сейчас практически все в мусорных пакетах выносят мусор и естественно там идет вот эта вот вся смесь, пакеты рвутся, там же эти эскаваторы постоянно, ну, в общем все это разрывается, все это происходит, неправильные процессы гниения и вырабатываются ядовитые газы, они еще горячие, горючие. И, собственно, вот э, причиной возгорания всех этих свалок являются вот эти вот пищевые отходы, которые туда попадают, ну, зачастую тоже. Э, в Днепропетровске, недавно я видела, даже устанавливали специальные такие трубы э, высоченные э, вот в эти вот сейчас э, на полигоны, для того, чтобы вот этот вот газ метан, чтобы он выходил. Но, в общем, мы как бы постоянно убираем все эти последствия, хотя на самом деле нужно э, не убирать какую-то... Не убирать вот эти последствия, а находить причины и начинать прорабатывать вот этими причинами. Я с вами этим всем делюсь, потому что есть надежда, что вы расскажете, вы начнете, вы поделитесь. И, ну, собственно, рано или поздно мы все к этому придем, и это станет нормой для жизни, когда, как и в Крыму сейчас тоже уже начали собирать отдельно, появились мусорные мусоровозы, которые собирают отдельно пищевые отходы и отдельно твердые бытовые отходы. Следующий слайд. Зачем компостировать? Я продолжаю еще эту тему, да, от, то есть я вам рассказываю, а вы должны вот где-то в моих словах или потом, может быть, у кого-то в, в постах найти для себя ответ на этот вопрос честный, для чего вам это нужно и готовы ли вы уже сейчас стартовать. А, любая привычка вырабатывается путем концентрации, если вы действительно на этом сосредоточены и определенной какой-то последовательности действий и повторений. Когда вы находите для себя объяснение, то у вас вырабатывается новая эко-привычка. Сначала это будет трудно, действительно это будет трудно, не всегда это получается с первого раза. Я не знаю, но это редкий случай, когда у какого-то человека, который там эко тренер или эко-блогер, который скажет, у меня все получилось с первого раза, но я не знаю, у меня постоянно какие-то провалы, неудачи, и это, собственно, и есть опыт, но если ты ставишь перед собой какую-то конкретную цель, то ты можешь к ней прийти, и твои вот эти вот провалы и неудачи, это твой опыт, и ты уже не будешь, ну, не глупые люди, зачем повторять ошибки, правильно, то есть мы уже находим какие-то новые для себя решения. Я расскажу теперь про преимущества, которые вы можете получить в результате компостирования. Следующий слайд. Так. Ну, то, опять же, да, это сокращение выделения горючих газов на полигоне, соответственно, уменьшаются пожары на свалке. У нас, кстати, тоже в Харькове горело ребята, делились впечатлениями и запахами и тошнило, рассказывали. Это, это у нас свалка, которая на, как она называется, на ХТЗ. Вот Возле ХТЗ ребята говорят, что там ужасно воняло, когда горела свалка. Ну, прям очень тяжело было дышать. И тогда еще не носили вот эти маски, но лучше бы они были уже тогда у людей. Потому что люди себя очень плохо действительно чувствовали. И э, у кого были рядом огороды, а сгорали полностью э, не от пожара, а просто вот после вот этого дождя, вот этого воздуха, просто позгорала э, практически всю, э, вся, вся жизнь на земле. Дальше. Преимущество компостирования. Вы уменьшаете СО2 и химическое загрязнение, так ты уже убежала, да? Ну ладно, хорошо. Плюс это может быть, вы можете получать бесплатную домашнюю химию, которая отбирают микроорганизмы. Я, например, такое использую у себя. Так, плюс у меня не грязное, а очень даже чистое, сухое ведро для бытовых отходов, которые отправляются на полигон. Дальше. Следующий слайд. Вперед, вперед. Плюс это будет дополнительное удобрение для земли у кого-то. Ну, можете, если у вас огорода, это вообще замечательно. Я выношу это все в лес, потому что, в принципе, у нас и в лесах, и на природе везде земля достаточно скудная и окисленная сейчас. И растениям очень необходима помощь для того, чтобы эту землю удобрить. Абсолютно в любых местах. То есть, когда мне задали вопрос, ну вот если все люди, например, пойдут, все начнут компостировать, и все будут в лес выходить, разве будут свободные места, чтобы закопать свой компост? Я думаю, что да, будут. будут свободные места для всех. Плюс мы регулярно, раз в месяц, выезжаем на свежий воздух, чтобы закопать этот компост. То есть мы еще и оздоравливаемся. Это для нас такое вот преимущество, да. Бонус плюс. Плюс дети постоянно выходят, регулярно выезжают с нами в лес, на природу. Следующий пост. Благодаря тому, что вы начинаете компостировать, вы уже начинаете либо тоненько срезать шкурочки более аккуратно уже более тщательно относится помывать там например кто-то начинает более тщательно свои овощи и фрукты чтобы они уже были более чистые начинает лучше следить за своими а, покупками потому что вы уже начинаете смотреть что ага если в компост например не идет а, с гниющие продукты, да, там появляется не белая плесень, а такая черная плесень, ну, все знают, в холодильнике бывает такое, вот забыли про продукт какой-то, то вы уже начинаете со временем просто отслеживать эти все моменты и начинаете уже выстраивать какие-то свои списки покупок на неделю, что следить за продуктами в холодильнике. И, в принципе, это тоже такое вот дает определенное преимущество. Плюс вы этим э, экономите свои средства, если вы не, покуп... не просто тратите для того, чтобы оно сгнило вас в холодильнике, а вы уже как бы этим будете тоже еще и экономить. Следующий слайд. Да, про ну и для детей, у кого есть дети, это естественно ваше воспитание, потому что дети, когда у меня уже там пять лет и три года двое детей для девочки, они уже привыкли, они уже знают, где стоит коробочка для компоста, они уже знают, они уже не спрашивают, какие продукты идут в компост, какие не идут в компост, они уже все это знают уже и в три года и в пять лет. Uh, это сколько уже год мы компостируем, и за год дети всему уже абсолютно научились, то есть для них это уже в принципе норма. И уже ребенок задает старший вопрос, мама, а почему же бабушка в доме не компостирует? Это же удобрение, у них же огород. То есть дети уже задают вот такие вопросы. Следующий слайд. Ну и кто смотрел One Punch Man, Преимущество компостирования – это еще и а, завершающий цикл сортировки, да, который делает вас суперчеловеком. И плюс, а, когда вы начинаете следить, а, это уже для людей, которые, ну не знаю, кто занимается духовным развитием, а, вы уже понимаете, что а, когда вы начинаете следить за ресурсами, Природы, да, происходит процесс отзеркаливания в виде благодарности. Благодарность может быть абсолютно разной, либо финансово у вас улучшаются дела, это может быть здоровье, это может быть, вы быстрее начинаете находить решение каких-то проблем и так далее, потому что вы становитесь человеком уже более осознанным. Следующий слайд. Виды компостирования. Я скинула здесь ссылки, можно будет скопировать, да, в презентатор останется. Есть три вида компостирования. Это вермикомпостирование, аэробное и анаэробное. Вермикомпостирование это с червячками. Мне не понрав... ну, Я не занималась этим видом компостирования в своей квартире. Есть определенные недостатки. Я просто предварительно почитала и послушала других блогеров, у которых есть уже вермикомпост домашний. Я, например, не хочу хранить... К червячкам много не скормишь. Поэтому э, нужно хранить какие-то замораживать, то есть где-то хранить в морозилке вот эти вот отходы пищевые, чтобы потом размораживать, давать их к, э, этим червячкам. Мне это просто неудобно. Я из-за удобства выбирала. Есть еще аэробно. эта картинка вот эта с деревянным э, боксом. Аэробное, то, что я говорила, вы можете просто по поверхности раскидать, оно просыхает и это тоже это называется аэробный вид компостирования. Тоже можете прочитать презентацию по ссылке. И тот, который я для себя, для удобства выбрала в квартире, не в доме, а в квартире, это анаэробный вид компостирования э, при помощи вот такого закрытого типа. Да, то есть это идет... Э, перегнивание, даже не перегнивание, а ферментирование продуктов в закрытом виде пищевых отходов с применением Бакаши. Следующий пост. Страничка. Есть очень хороший приек, проект, который школьники провели, компола. Вот ссылка на них, они уже сайт сделали, раньше у них не было, только в Фейсбуке ссылочка. Школьники разработали очень классно, там большой, там на 900 литров огромный-огромный бокс такой, это с червячками идет, и он ставится в школе, специально под школьную столовую, обучение проходит и все, и вот смотрите, по карте Украины уже видно, да, сколько, в каких городах используются таких вот компостных боксов, э, детьми. То есть вот дети, это вот наше будущее, и оно уже работает. Они уже, скорее всего, даже и своих родителей учат компостированию в квартире или в домах, у кого есть дома. Следующий как выбрать им контейнер? В интернете, вот я вам просто, которая сейчас сегодня нагуглила, есть очень много разных видов этих контейнеров. Это самое дешевое есть, от самых дешевых до самых дорогих. Американцы разработали, я его просто не нашла, забыла, как они называются, тоже разработали контейнер, цена которого 1000 долларов. И, там просто вот все... и он очень большой, он дизайнерский, он очень красивый, будет становиться в интерьере. Ну, я не знаю, 1000 долларов, как по мне, так это слишком большая цена для вещи, которые, в принципе, ну, ну, кому, у кого финансы позволяют, как бы, есть и так, такие контейнеры дизайнерские, стильные, дорогие и на большой объем для квартиры. Я вам предлагаю то, что, то, что есть в Украине, то, что есть в России и, по-моему, еще соседние страны-разработчики. Следующий слайд. Uh, у меня есть вот такой контейнер, и я им не пользуюсь, но для того, чтобы провести эксперимент, я должна была. Вот он у меня. Uh, цена его небольшая, он был еще дешевле, чем 375 гривен, был 250 гривен. Вот, следующий слайд, но он на 20 литров. Почему он мне не понравился? Потому что он предполагает использование пакета. Хотя другие люди говорят, что можно потом и без пакета. Ну, просто для меня, например, было непонятно, зачем э, заниматься под, э, концепцией Zero Waste, при этом еще использовать пакеты одноразовые, которые ты не можешь не вымыть, потом запах стоит неимоверный. Ну, вот это вот кислотный такой запах от компоста. Это все вымыть невозможно. Потом этот пакет, и не знаю, что с ним делать. И э, можно использовать. Биоразлагаемые пакеты, но они стоят больших денег, а, вот. а я человек достаточно ленивый, и мне вот эти вот все, все что там предлагают дополнительно, там, пакеты какие-то еще, я стараюсь, чтобы это было просто, вот, чтобы это было удобно и просто, поэтому я как-то отказалась от него, и у меня два раза именно вот в нем, почему-то в этом ведре я и с пакетом пробовала, и без пакета. И почему-то у меня сам компост, он пропадал, и приходилось э, половину этого ведра просто выбрасывать, раскидывать по поверхности, чтобы оно хотя бы просто высохло и сгнило уже, как оно есть. Вот. И плюс еще, да, крышка еще плохо, за, за, плохо закрывается у него, очень. Э, люди уже, прис, ну, кто-то приноровился, его надо вот так нажимать, вот с этой стороны, а потом вот с этой стороны, и очень неудобно потом открывать. Поэтому я отказалась от этого ведра. Следующий. Вот, это следует, другой контейнер. Ссылка на него есть, но почему-то сегодня посмотрела, его нет в наличии. Фирма Хасияр, вы айтишники, вы, я уверена, что найдете, если захотите именно такое ведро. Объем чуть-чуть меньше, но не намного, на 5 литров всего. И вот у меня таких два ведерка получается. Мы используем эти контейнеры. Следующий слайд. Я взяла два. Так, а что, картиночки нет? Ладно, не загрузилась. Что-то так... не подтягивается. Ну, представим, мы, не... мы его видели на прошлом. Вот мы используем, вот я сейчас показываю, если видно, да? Видно? Видно, нет, видно. Отлично. Да, видно. Я использую два ведра, например. Почему два ведра? Ну, во-первых, вертикальное хранение всегда это удобно, здесь это все продумано хорошо, с этим ведром немножко неудобно было вертикальное хранение, я пробовала на, у других девочек, ставила тоже. И здесь, получается, на вот этом М-контейнере носик находится очень-очень низко. То есть невозможно что-то подставить, чтобы слить эту водичку. Тебе надо либо ставить на поверхность, наверх, ну, грубо говоря, да, это ведро, чтобы, если ты первое там собираешь, или, или постоянно его, ну, менять местами. Ну, в общем, мне как-то было неудобно. А вот здесь у этих, получается, можно поставить вниз небольшую баночку, большая не нужна, небольшую, и можно сливать. Ну, и краники здесь как-то получше сделаны, поудобнее, что ли, я не знаю. В общем, как-то по качественнее, сам платит по И удобно достаточно... Открывать саму крышку. Она более плавная. Потому у меня сейчас есть, я, я буду рассказывать, вот. угу. мы конечно, потестировали один для ядра, и потестировали второй, и пришли к выводу, что нам больше понравилось вот это вот. Это лично мой опыт. Хотя другие предпочитают продолжать пользоваться и вот таким одним контейнером. Я рекомендую два, потому что вы его. Почему? Потому что вы. Пока набираете одно ведерко, после того, как оно набралось, ему нужно постоять недели 2-3, просто сливать жидкость с него и только потом выносить, закапывать его уже в землю. Но эти 2-3 недели вы же продолжаете что-то кушать, что-то чистить и ну, а что делать со, с остатками пищевыми, да, еще вот эти 2-3 недели. Поэтому я использую два компостных ведра, и одно наполнилось, оно просто отстаивается, да, ждет своей очереди для того, чтобы вывести его, а у второй наполняется потихоньку. И вот так они друг с друга в общем, в принципе, чередуют. Следующий слайд. я, ну, я может быть, на следующий слайд это все перенесла. Да, я сюда перенесла. Что нужно, какой нужен набор для компостирования? Два ведра. А, нужны еще бактерии, про которые я говорила, да? без бактерий не будет, а, бактерии, они поедают вот эту вот а, теплоту, они, поедают, они ферментируют вот эти все пищевые отходы, чтобы и крышка не вскрывалась, да, потому что если, например, не, буду, не будет вот этих бактерий бакаши, что бы произошло, а, оно бы нагревалось, там бы свои процессы происходили, и эту крышку, бы, ну, как в, в этих самых, когда закатки закатываете, да, крышку срывают. Вот здесь бы происходило бы то же самое. И вот эти вот э, эмочки бакаши, бактерии, они не дают образовываться вот этим газом. Они просто поедают все это. Э, поэтому э, есть в, на вот том сайте, который я скинула ссылочку на ведро, вот это э, «Мудрый дачник». Можно там приобрести вот эти бактерии бакаши. Где э, там можно их приобрести на любом рынке. Да, я, при, я там ссылочку давала. Летом можно их приобрести просто на рынке, на любом рынке, где продают все для огорода. Зимой нет, потому что бактерии любят тепло. Поэтому если только в теплом каком-то магазине, в бутике каком-то, да, то там можно. А если это просто на рынке, то их не продают, потому что они умирают. И они, ну, просто мертвые бактерии, они не будут работать, собственно. Вот. Потом, что еще нужно для того, чтобы начать компассировать, кроме вот этих двух ведер, Нужно какое-то ведро, как ведерко. Вот у меня сейчас это будет не на столе, у меня это будет в ящике выдвижном на кухне. А раньше у меня стояла на столе э, небольшой контейнер. Вот я на слайде вам скинула пример. Ну, симпатичный, я просто нашла в гугле. Да, 600 гривен стоит очень симпатичная ведерко, которая может стоять на столе. Она тоже где-то размером, наверное, полтора литра. Полтора-два литра. Вот этого более чем достаточно, 2 литра, на то, чтобы в течение дня, иногда бывает в течение двух суток, набирается у нас вот эта вот э, емкость. И нужна будет небольшая баночка стеклянная для того, чтобы сливать. Ну, я, у меня сейчас нету маленькая просто, в пример. у меня в два раза меньше такая вот маленькая баночка с крышкой для э, того, чтобы сливать с ведра вот эти вот М-жидкость. Э, ну и, собственно, лопата, чтобы пойти это все потом закопать, и перчатки. Следующий слайд. Вот. Что у нас получается с вот этого контейнера? У нас получается какая-то часть отходов, которые мы можем вывести, в лес закопать либо в огороде если вы хотите но опять же не под живые корни это нужно высыпать если вы хотите например удобрить землю у себя то предыдущий пока верни, верни, то нужно хотя бы прокопать вот эту вот луночку и хоть две недели еще подождать чтобы произошли там вот эти вот все анаэробные процессы и чтобы ваш компост чтобы он не обжег ваше растение это про землю, поэтому под корни я не засыпаю, это. оно, еще, оно не является именно э, в полном понимании вот этого слова компоста. Это получается ферментированный компост, ферментированные пищевые отходы, а компостирование, компостное вот именно вот с, с, компост это только после червячков получается. Это вот удобрение именно удобрение. Это только после червячков. Это вот прям рыхлая вот эта вот земелька. Это, это тогда вермикомпостирование. Если у вас дача, то лучше, конечно, тогда, наверное, вермикомпостирование. Но они там надо читать, там они очень требовательны эти маленькие животные. Вот. Что, как, собственно, происходит весь этот процесс? Вот мы отдельно собираем в какой-то емкости. Пусть у меня сейчас, это, допустим, вот это вот Я я просто открываю. И показываю. Ну, что, пока что у меня тут мало. Кофейный жмых и несколько косточек от персика. Причем кофейный жмых прям вот с этой мокрой бумажкой. Фильтр с фильтром вот этой бумажкой. То есть мы вот потихонечку собираем вот эти вот пищевые отходы. В какой-то емкости, там, на столе, под столом, как вам удобно. но желательно, чтобы оно было, конечно же, в закрытом виде, чтобы оно у вас ни, перед глазами не маячило, чтобы вас это не раздражало, чтобы запахов никаких не было, потому что непонятно, что вот туда, да, вот мы сейчас дойдем до содержания, что можно перерабатывать, что можно туда кидать. Вот, и э, мы засыпаем в ведерко, высыпаем в ведерко, а не, небольшую порцию, ее лучше разравнять, чтобы не горкой вот оно было, вы разравниваете. Я это делаю просто в перчатках, в обычных резиновых перчатках. Вот. И потом, раз, бактериями. раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Идет в комплекте с ядром. Уплотняющая крышка. Вы этой крышкой уплотняете, и все, в принципе, можете закрывать полностью э, ядро. Процесс достаточно простой, Главное, чтобы была герметично закрыта крышка. Следующий слайд. У меня, например, уже вот сейчас мы дошли до такого уровня, когда мы полностью пользовались вот этими бакаши, бактериями использовали, а потом вычитала, что можно использовать вот эту вот жидкость, которая собирается, и этой же жидкостью вместо бакаши заливать. То есть этот процесс а, выходит тоже на такой цикл, когда без отходов, все без отходов. И мы сейчас, собственно, так и делаем. Я не покупаю уже вот эти бакаши, эмочки, и мы просто вот этим м компостом заливаем сверху каждый раз новую порцию. Следующий слайд. Делаем это раз в, раз в сутки, раз в сутки, может быть, даже раз в двое суток. Просто зависит от того, как часто у вас наполняется вот этот контейнер который стоит на столе, у меня был открытого типа, я не покупала э, ничего, это вот реюз, да, и мы говорим про то, чтобы нравилось, вот мне эта коробочка уже не нравится, я, у меня теперь уже новая, коробочка красивая, чтобы мне нравилась, как она смотрится на, на столе или под столом, э, э, э, э, вот эта вот жидкость, вот она в банке у меня представлена, как ее можно использовать? Она может быть разного цвета, она может быть светлая, она может быть темной. Почему разного цвета? Потому что разные пищевые отходы вы туда добавляете, поэтому она, собственно, может быть разного цвета. Поэтому не страшно, кто там говорит, ой, это, наверное, пропало, слишком светло. Нет, просто у вас был определенный набор продуктов питания, поэтому она была светлая. У нее такой немножко кислень... такой кисловатый запах, он не противный, это не запах гнилия. А, ну, это, вот я сейчас открыла, я сижу, вот а запах у меня сейчас есть небольшой в квартире, а, оно закрыто, оно чуть-чуть постоит, выветривается и, и в принципе, ну, нету вот этого отвратительного, если поговорить про запах с полигона, вот туда уже на расстоянии вы подходите, и это отвратительный запах. А компост, э, ферментированные наши пищевые отходы, нету вот этого противного запаха, просто, ну, хотя у каждого свой уровень восприятия. Сливается этот, эта жидкость вот, ну, раз в три дня. Просто ставим напоминание себе в телефоне, что ну, просто раз в три дня регулярно оно напоминает, что сегодня надо слить жидкость и сливаем жидкость. Можно писать бумажки себе ложить, но мне кажется, сейчас все уже в 21 веке используют все эти технологии современные. Это очень удобно. В качестве удобрения я использовала. у меня цветы, которые, например, не цвели, я добавляла в там 1 к 100, там, буквально чайную ложечку там, на литр воды что-ли добавляла и поливала вот этой вот водичкой свои растения. У меня цветы, которые не цвели, вдруг начали цвести. То есть... Очень здорово, я была прям удивлена. Плюс я этим средством, оно не вымывает до белизны унитазы, но это средство, если вот его ни с чем не разбавлять, оно полностью убивает любые бактерии, абсолютно. Если вы вот этим стопроцентным без разбавления жидкостью польете цветок, он умрет. Ой, у меня маленький заряд заряда, пардон, батареечка садится. Так... Сюда, сюда. Mm -hmm. вот поэтому в принципе я могу прочищать я думаю прочищаю просто вот если хочу там э, от бактерий почистить я например э, беру э, емкость добавляю в нее вот это из-под э, доместаса она у меня пустая бутылочка я в нее добавляю вот эту вот жидкость и просто прохожусь вот так вот по унитазу то есть можно так и использовать э, что можно что нельзя компостировать ну э, в принципе практически все ягоды и фрукты желательно чтобы они не были с черной плесенью э, ми, из мясного мяса нельзя компостировать э, крупные кости от мяса тоже нельзя Вы это можете вынести просто на улицу ну, вот честно и положить э, собачкам кошечкам они это все сидят можно даже возле урны если вы не знаете где там у вас находится прикорм животных вот э, расти можно любые растения там цветов остатки там старые какие-то э, ну, все растительного происхождения абсолютно можно если оно не, не сгнило вот э, кофейная гуща можно завар заварка чая в пакетиках можно пилинги там вот этим тоже которые там, все все это можно мучные изделия можно вот э, но нельзя например вот хлеб не, не рекомендуется, потому что все видели, что хлеб сейчас в основном делается у нас из дрожжей, а дрожжи – это как раз а, плесень, вот та черная плесень. Поэтому вот, какие-то мучные изделия, крошки, ну, можно. Ну, в принципе, и хлеб, наверное, тоже. Я просто не… Я покупаю хлеб а, бездрожжевой. И у меня никогда. У меня нету такого, что нужно выкинуть хлеб или еще что-то. Оно никогда не засыхает, не затвердевает. И у нас остается единственное только ну, крошки, действительно. Поэтому можете экспериментировать с мучными изделиями. А, можно также сырые, яйца, орехи, а, с, а, салфетки, втулки, но только единственное, что они должны быть влажные, не сухие. Следующий слайд. Нет, предыдущий перескочила перескочила а, нельзя нельзя рыбу мясо крупные кости жиры животного происхождения это масло да или сало нежелательно а, в небольшом количестве можно если это ну так немного в больших количествах, если у вас пропало целый кусок сала, там хотите выбросить или еще что-то, ну, нежелательно вообще. Вот. Потом молоко, масло, соки, гнилые продукты с черной плесенью, картон, бумага, пленки, вот это тоже нежелательно. Я не знаю, кто правда кидает, но, наверное, люди кидают. Гнилые с запахом плесени продукты тоже нежелательно. Бакаши просто это не смогут переработать. Много цитрусовых тоже нежелательно, но я, например, уже знаю, что в зависимости от того, вот если вы много цитрусовых выбрасываете, просто добавьте больше бакаши, чтобы вот эти вот бактерии справились с этим количеством цитрусовых. Вот. А также можно, например, цитрусовые отдельно, в принципе, собирать и сушить. Это уже... След... отдельный вид, да? То есть, что я не добавляю, но э, каким образом я утилизирую или, э, свои пищевые отходы. Я отдельно собираю скорлупу от орехов, яичную скорлупу, э, салфетки отдельно, пергаментную бумагу отдельно и отдельно я собираю в зимний период цитрусовую. Они очень классно выделяют приятный аромат, если их положить просто на батарею. И они очень быстро сохнут, буквально там за ночь, за, за сутки высыхают очень быстро. Следующий слайд. А весна вы можете это, в принципе, потом в компостную яму тоже добавить. Так, пропустим этот слайд. Это вы потом почитаете. Это такое. Вот что потом делать с компостом? Ну вот раз в месяц мы его выносим. Выносим и закапываем в лесу не у подножья, Корней, не у деревьев, чтобы не повредить небольшую ямку, выкапываем. Просто ну один раз вы попробуете, сколько вам надо, потом вы будете знать, так вот это маленького размера ямка, там чуть-чуть больше надо, и вы уже будете потом поймать. И сверху засыпать землей. Потому что так как это изначально был э, анаэробный вид. Э, Обработки, да, вот этих пищевых отходов, то его тоже нужно будет сверху закопать землей обязательно, не оставлять на свежем воздухе. Иначе бакаши просто погибнут. А так они еще продолжают в земле э, работать. Следующий слайд. Подводные камни. Э, ну да, пищевые отходы желательно измельчать. У меня для этого есть просто либо крупные ножницы которыми я там банановые шкурки могу обрезать, либо просто крупно ножом на доске это все измельчить. Не мелко, ну, вот так, вот так, там, я не знаю, ну, вы просто потом поймете, как лучше. Вот. Мы делаем это не каждый день, иногда и каждый день, вот летом чаще мы больше едем свежих продуктов, поэтому, конечно же, много у меня получается вот этих всех отходов, и плюс я замораживаю очень много лет, у меня морозильная камера отдельная, и это удобно для зимы, потому что я уже сейчас летом все это закомпостирую, в, зим... в лето я все это закопаю, все это в лесу, и у меня... Уже в зиму будут чистые без шкурок без а, а, чистков никаких у меня уже будут готовые собственно продукты зимой для того чтобы просто отготовить свои блюда и соответственно зимой у меня будет меньше компоста потому что зимой если мы сейчас до зимы дойдем дальше Так, вот пример, банан, это у меня банан на батарее сушится, очень быстро тоже высыхают бананы, банановые шкурки, цитрусовые в зиму. Я не компостирую, потому что зимой может быть такая проблема, что вы, ну какая проблема, вы лопату просто не воткнете в землю, не, не выкопаете ямку, да? вот что делать зимой с компостом. Ну вот для меня был очень прекрасный опыт, это сушить все на батарее цитрусовые бананы, банановые шкурки, потому что ну, это было для меня просто идеальное решение. Плюс орехи отдельно собирать, плюс корлупу отдельно собирать, все это отдельно собиралось, а потом весной это все мы вывезли э, в компостную яму. Уже Это можно было даже просто раскидать в принципе по поверхности. И Животные, которые просыпаются, первые для них это будет лакомство прекрасное и для насекомых. Вот Есть еще такой вариант, э, но я не пользуюсь этим, люди, например, сушат Свои отходы в регидраторе. Ну, для меня как бы тратить еще электроэнергию дополнительно, специально, чтобы пищевые отходы там сушить ну, кому-то нравится. То есть, есть еще такой вариант, я о нем должна рассказать. Есть еще Третий вариант – это э, люди замораживают свои пищевые отходы. Это можно в контейнере, можете вот так вот в бумажный пакет просто положить, либо просто в пакет. Э, что я делаю? Если я, например, зимой чищу шкурки от яблок, я их замораживаю. Я просто чищаю в контейнер какой-то, складываю, складываю, сердцевинку складываю. А потом, как, а потом я, например, детям варю компот из ягод замороженных, и туда же я добавляю вот эту шкурку, сердцевинку, также я могу сердцевинки от яблок добавлять, кстати, в борщ. Это такой лайфхак от меня. Очень вкусно получается борщ, на самом деле. Я потом просто эту серцевинку также цельно и убираю. Ну, на любителя, короче, вот он такой. Перед отпуском, вот мы уезжали тоже, да, там в Польшу на две недели. Мы просто оставили компост как есть, и он же две недели, в принципе, должен был отстояться прекрасно, с ним ничего не случилось, мы уехали на две недели, не сливали ничего, мы приехали, слили вот эту жидкость, которая на дне собралась, и абсолютно нормально, с ним ничего не произошло. То есть это, в принципе, тоже удобно. Не обязательно опустошать ведро перед тем, как вы там собираетесь куда-то уехать в отпуск. Ну, опять же, смотря на какой срок, не на месяц же. Вот, следующий слайд. Так, что делать зимой с компостом? В идеале, в идеале это если вы где-то Ответите себе дерево, поставьте на нем там красный крест, я шучу, конечно, ленточку повяжете или еще что-то. Или просто будете знать, вот возле этого дерева я хочу, чтобы у меня была компостная яма. Вы осенью можете выкопать поглубже, желательно поглубже. И просто в течение зимы вы выносите туда и выбрасываете э, все, что у вас там собирается в компостном бедре. А весной... Ну и, и разравниваете, естественно, разравниваете, чтобы оно было равномерно хоть как-то. Вот. А весной вы потом ждете, когда оно чуть-чуть просыхает, и закапываете уже, когда будет возможность именно копать. Это будет не раньше, скорее всего, апреля или мая. Вот. И сверху вы просто засыпаете. Есть еще такой вариант, как у меня если люди, они собирают компост, но вывозят, допустим, на дачу к родителям просто у себя собирать, собирать, собирать, и там раз в неделю в закрытом трехлитровой банке условно просто вот это вот все передают маме, и мама у себя в свою компостную яму выбрасывает. Это такой второй вариант. Для меня это все сложно. Третий вариант – это если у вас есть подруга тоже, да, и у нее есть дом, и это недалеко добираться, не надо ехать за Харьков куда-то, вы можете просто к ней, грубо говоря, там раз в месяц приехать и просто ей пополнить ее яму, а для нее это будет прекрасное удобрение потом на огороде. Ну и четвертый вариант, это можно, когда освобождается морозильная камера постепенно, можно просто какую-то часть, понятно, что не все, а какую-то часть просто замораживать, чтобы весной вывести уже вместе со всем. Это вот то, что, тот опыт, который был у меня. Есть еще у меня слайды? Сузан, или... Кончились слайды. Это был 26-й слайд. Спасибо. Ты, Я кстати, очень... красотка. 42 минуты. Мы начали ровно в 2 минуты. Я тебя спросила, ну в 40 минут впишемся. А вообще красотка. Я... Я... Я не ожидал. Давайте теперь вопросы. Тогда... Да, друзья, можно просто размьютываться и говорить, мы не будем вот это долго. Да, давайте. Я, может быть, просто что-то упустила, потому что, может, не все добавилось. Да, Я старалась все, чтобы у вас все это потом осталось, и если у вас будут вопросы, чтобы вы вернулись к слайдам и могли еще раз там проработать, пройтись по ним. Очень конструктивненько по мне. Кстати, ты не знаешь, вот если просто я замораживаю отходы и потом разношу, да, сейчас, Катя, буквально секундочку, я вот уже у меня вопрос. Потом я могу их просто по поверхности земли разложить? Можешь. Если ты не обрабатываешь бакаши, ничем ты, да, ты можешь их просто разложить по поверхности земли равномерным слоем. Ну, это абсолютно нормально, да. Окей. Катерина, пожалуйста, ты раньше была. Окей, okay, хорошо, спасибо. Uh, у меня два вопроса. Uh, первый, можно ли эти контейнеры uh, хранить на балконе? Ну, например, летом это может быть солнечная стена, очень жаркая температура на балконе может подниматься, и, соответственно, зимой, все-таки, если есть какие-то отходы, зимой холодно, и как на это будут реагировать вот эти вот бакаши, будет ли вообще идти вот этот процесс компостирования. И второй вопрос, это если, например, не получается часто вывозить уже откомпостированные наши переработанные отходы можно ли их где-то хранить ну например если ты знаешь что поедешь там в лес там через месяц можно ли их где-то хранить тоже точно также на балконе или нет балкон закрытый или открытый застекленный но в основном за открытый но вот бакаши они не любят холод у меня стоят на балконе но я был на балконе зимой включаю батарею вот так. А, они, а не летом так не будет ли им слишком жарко? Не летом, будет ли они стоят, летом нормально, абсолютно. Летом они стоят, абсолютно нормально. У меня солнечная сторона. С утра до вечера мол, балкон видит это солнце. И абсолютно нормально. С ними ничего не случается, Абс хорошо компостируется. Вот. А вот холод ниже 15 градусов я бы не опускала. То есть, ну, следите, чтобы на балконе не было очень холодно. И можно еще, например, тогда, если у вас холодно на балконе, ну я просто так, чтобы было просто, чтобы не было сложности, укутать, то есть такой вариант. И либо есть вот эти пленки, которые утеплители, замотать просто в, зим, в зиму утеплителем, например, они там какие-то синтепоновые или еще какие-то там утеплители просто. То есть можно, можно так сделать, попробовать. Но это будет ваш опыт, потому что у меня просто, соблюдая все требования, вы на сайте посмотрите, когда вы в ведро будете покупать, вам будет при... у вас будет инструкция, как следить за своим компостом. Обязательно посчитайте инструкцию. Я ее первый раз не читала, у меня не получилось. Вот. И по поводу, что делать, если, допустим, месяц, да, ну, скажу так, мы и месяц ждали, когда оно пролежит в этом ведре, и тоже нормально. Хотя рекомендую 2-3 недели, но и месяц тоже оно абсолютно нормально выстаивается в ведре после того, как оно наполнилось. Вот. Но его не надо открывать, оно закрыто, его надо держать в закрытом Единственное, вы можете приоткрывать, просто хотя бы проверить, нет ли вот этого, чтобы не было гнилостного запаха. Вот если появляется гнилостный запах, тогда уже, значит, у вас уже начинают пропадать ваши, ваши пищевые отходы, которые ну, пока что не справляются. Я ответила на вопрос? Да, спасибо. спасибо. Веронику я там видела тоже с поднятой ручкой, так. сразу после Катя. Да, привет. У а, меня тоже несколько вопросов. Первый вопрос относится того, что можно компостировать использованные серветки, или пока с ними справляется. Можно компостировать использованные серветки, но их нужно замочить водой. Хорошо. А если, например, картопляные очистки, там есть остатки земли иногда, там их нужно вымывать, или можно сразу с землей? Обязательно вымывать, о, супер. И еще одне питание маю. влітку, если от зберігати, до того, как там отходы очистки різноманітні, потрапляють в ведро, мы зберігаємо их в контейнере, але через там високе температури могут завестися різноманітні дроздуфили. Что в таком випадку делать? Это, ну, типа пропало воно, а чи все ж таки можно компостовать? А, треба дивиться, чи немає там плесневый, або а, такого гнилостного запаха. Если немає, то вы добавляете просто больше бака. Окей, okay, спасибо. Разумеется, если появилась белая плесневая, это нормально, это, это, это нормально, это не страшно. Вы просто добавляете больше бакаши, и у вас нормализуется этот процесс ферментации. Че да. да, есть еще вопросы? Ну, у вас будут вопросы, я поэтому в самом начале презентации оставила ссылочку на Инстаграм. Вы можете просто присылать фотографии, спрашивать. Ну, не, не бойтесь, это абсолютно нормальные вещи, когда у вас что-то вдруг, я же точно так же консультировалась с другими людьми, кто вел уже до меня, там, уже начали компостировать, точно так же задавала вопросы. Никто, не бойтесь задавать вопросы, мы будем делиться с вами теми знаниями, которые у нас есть. Олеся? Олеся, есть вопросы? Да, спасибо. Если честно, спасибо, во-первых, большое, очень было интересно, но для меня осталось не совсем понятным, как это делать в условиях квартиры, когда у тебя нет частых поездок за город, когда ты, ну, условно, там можешь избавиться от этого компоста максимум раз в полгода, потому что пока что это звучит как наличие запаха определенного, да, кто-то более меняет к нему чувствительным. Это если ты сушишь какие-то очистки, то у тебя везде, ну, условно говоря, на батареях лежит мусор. Если у тебя животные, то животные могут его еще и разбрасывать. И вот если у тебя нет возможности, как я уже сказала, его часто куда-то закапывать, то не совсем понятно, как вот в такой ситуации поступать. Так, смотрите, опыт людей, которые живут в многоэтажном доме в соседнем у меня, они просто выходили за свой дом и сделали просто компостную яму, и туда в нее все это закидывали, просто возле дома, на районе. Вот Салтовка, как, как бы это не надо никуда выезжать, люди просто возле себя это организовали, сделали за своим домом, это раз. Второе, ну, как бы, опять же, цель. Вы, когда определитесь, зачем вам это нужно, то вы будете находить, в любом случае у вас найдется какое-то решение. Возможно, свое. Вот. На батарее это выглядит как мусор. В какой-то степени, да, это, опять же, зависит от вашего восприятия. Животные, у меня две кошки, они ничего не скидывали, абсолютно ничего не скидывали. Вот, и можно это, ну, то есть я даю вам варианты, а вы можете начинать, например, не обязательно сразу покупать бежать ведра, абсолютно не обязательно, вы можете попробовать все это просто вот, кто-то начинает просто с того, что действительно сушит на батарее. Нет, причем не только цитрусовые бананы а вот э, люди сушат абсолютно практически все выкладывая на тряпочки и просто высушивают это и для них этого уже достаточно на этом этапе кто-то э, кто-то считает что он хочет пойти э, ну, хочет другой какой-то путь кто-то хочет для своих детей они покупают с с э, и для них это просто как развлечение они не выбрасывают абсолютно они э, не утилизируют абсолютно все отходы пищевые они просто какую-то часть небольшой но они уже это делают и для них это становится новой эко привычкой плюс это еще и детям весело покопаться с землей вот ну просто какая цель для вас изначально для чего вы это делаете? ответить себе на вопрос и у вас найдется какое-то вот решение чтобы оно было для вас комфортное. то есть это не нужно делать так чтобы это вам было вот вам неудобно там сейчас езжать никуда у вас нету может быть машины у вас через полгода появится машина. И у вас этот вопрос вот так, раз, и снялся. И вы уже будете знать, так у меня машина, собственно, вот я могу теперь себе купить компостное ведро и вылежать каждый месяц, да хоть каждую неделю. Вы будете просто постоянно и регулярно ездить на природу. Все, Большое. Спасибо, Таня. Очень приятно. И настолько как-то... Действительно, я прям расслабилась, что, в общем-то, не нужно прям лежать за компостными ветрами, а нужно найти свой подход в этом процессе. И, в общем, мое морозенье отходов пока вполне меня удовлетворяет, и с ним тоже хорошо ездить в лес. У меня есть уже... Он просто фрукты замораживает и э, делает из них компоты, вот очистки вот эти. Да? Он не выбрасывает, а замораживает остатки. У вас остался кусок персика, там, да? но вы не хотите, чтобы он сгнил. Там. Вы его раз, Зилочку кинули, потом его раз и в компот добавили. Все, у вас уже нету этого отхода. Он уже не сгнил, по крайней мере. Понимаете, вы уже не бросили его в мусорное ведро, потому что за сутки, если вы этот персик не доедите, он начинает чернеть, и вы уже потом не хотите просто этот продукт доедать. Но вы его не выбросили, а вы его заморозили и приготовили. Перис. Еще лежу поводу тоже ручку подняла, наверное, хочет что-то спросить, но еще не спросила. Да. Да, Добрый день. Да, спасибо большое за информацию. Остался такой вопрос немножко непонятно Вы сказали, что то мы подсушиваем, да? А вот, например, там те же салфетки или, или бумагу его нужно размачивать. То есть у меня немного такой диссонанс. что Для чего мы подсушиваем, и для чего мы размачиваем, в какую консистенцию его нужно туда положить? Если вы хотите компостировать в ведре бумажки, то вы их подмачиваете. Я для себя решила, что мне проще. Эти бумажки всякие маленькие, мелкие, которые с, с, там, покупаете в этом кексик, он уже грязная бумажная, да, вот эта бумажка, я ее не могу выбросить, или о, не выбросить, а переработать, сдать в переработку. И я просто отдельно для себя собираю такое ведерко, детки высморкались, салфеточку бросили, и я просто это все сжигаю, плюс туалетная бумага отдельно собирается, но это просто все потом бумажное бумажный пакет собираю и просто все это сжигаю все но мне так удобно кому-то удо... кто-то не хочет заниматься выезжать у них нет возможности выезжать и сжигать не не хотят мне а делать. я так поняла вы э, те же салфетки и все такое вы говорите вы компостировали только для этого нужно его на, намочить да. правильно Очевидно. а когда банановую э, кожуру сушили это вы сушили для э, компостного ведра или это просто я отдельно сушила высушивала отдельно чтобы просто это не заполняя ведро зимой, зимой, когда вот эти минуса наступают, вы не можете выкопать землю. То есть нет возможности поехать и выкопать поэтому вот как, как альтернатива была для меня чтобы реже выезжать вообще куда-то чтобы не выбрасывать ничего я за зиму на самом деле один раз только мы выехали и благо это была зима очень мягкая мы смогли выкопать эту землю да ну, у нас плюсовая температура была вот мы один раз только ездили э, вывести компост, все остальное у меня было просто высушено на батарее, я все собирала, в основном э, зимой это цитрусовые у нас идут, если мы говорим о ягодах, фруктах каких-то, да. и бананы, очень много банановых шкурок, их можно... Ведро, но оно быстро наполнится этими банановыми шкурками. Либо просто оно высушивается и очень мало места занимает. И по весу оно очень мало. Я просто собирала в отдельный пакет с вот этой вот всей сушкой. И все. А потом что с ними делали? Весной а тоже просто закапывали в лес? Да, А потом просто выехали. И весной уже просто выехали. И их можно было просто разбросать. просто разбросать. Если в лес вы выезжаете, вы можете просто по поверхности вот эту mm -hmm. сушку Угу. Всем теперь понятно. Спасибо да? большое. Еще у Кости вопрос созрел, пока мы общались. Костя. Здравствуйте, спасибо вам за презентацию. А, а вот вы сказали, вы бумагу сжигаете, а Привет. мне это сразу ухо надрезало, скажем так. А точно хорошо сжигать Бумагу, может как-то... Ну, у, у меня не тонны, не килотонны, у меня буквально там до 500 грамм. И если мы говорим о точечной, ну вот, например, да, если западная Украина, там же вообще, в принципе, дома отапливаются на... Не, на газ, не на газу. Если это, ну вот я из, из разряда, я ж не в городе это полю, а в месте, в локации, где большое количество вырабатывается кислорода. В лесу ну а ну да я просто может какой-то другой способ лучше выбрать для утилизации им на бумаге выбирает способ для себя я выбрала этот способ для себя ну, я же говорю что в этом просто э, можно пойти полностью э, по пути э, ноль отходов и уехать жить в лес и не, ну, не, не покупать себе новую квартиру, не пользоваться э, современными технологиями, которые разработаны да, в 21 веке, и вернуться вот в это прошлое. Э, и тогда вы действительно будете делать вот этот ноль отходов и компостировать все. Э, я просто стараюсь жить э, в городе, в мегаполисе, и я делаю то, что я могу на своем уровне, мне кажется что я неплохо достаточно справляюсь. просто я говорю это, это мой выбор я не, не знаю хороший он или плохой он я не сжигаю э, массово много чего-то э, люди ходят на природу просто там пожарить шашлыки Ну что это что плохо что ли если они спалят несколько бревен просто отношения ну, не, не знаю, как вам ответить на этот вопрос, я для себя выбрала, мне это комфортно, я не считаю, что это, я этим э, нарушаю прям очень-очень сильную э, э, экологию, я компенсирую какими-то другими вещами. Окей, спасибо. Спасибо, Таня, я думаю, что это не последняя наша встреча. Спасибо тебе огромное, это действительно очень приятно, очень полезно, и мне очень импонирует твой способ связывать это с какими-то более тонкими материями, потому что это действительно связано. Прибежали да. Они выждали целый час, пока я буду рассказывать, на улице гуляли. Вот. И еще такой момент, у меня же две кошки, и я им готовлю, например, сама еду. То есть у меня еще, например, почему я вымываю хорошо э, шкурки, там, овощи очень хорошо вымываю, потому что я вот эти шкурки от морковки, я от картошки, там э, обрезки там от кабачков и еще чего-то, я их использую для приготовления каш потом. То есть у меня еще не идет даже в компостное ведро, даже вот такие вот какие-то очистки. Я их, из них еще готовлю своим животным еду, витамины. У кого есть животное, может, может быть, вы тоже так делаете, я не знаю. Я, я не единственная, кто так делает, как бы кто-то так делает, кто-то кормит кормом. Есть еще какие-то вопросы? Это Костя а, уже поднимал руку, да? Или это да, просто... да, вот это Костя только что поднял, ну вот то, что он за... спрашивал про сжигание. Ага. Тут просто часто сначала поднимаешь руку, а потом уже <сасвязь> она и торчит. <сасвязка> Спасибо тебе огромное. Оставим еще пространство вопросов для того, чтобы встретиться с тобой еще раз. И Или... очень приятно. Или... И здоровье тебе, и твоим, <сасвязь> твоей семье. Пока-пока. Хорошо, все.